Всем привет! С вами снова я Ирина Быстрова. Сегодня хочу дать небольшой видео совет о том, как сделать маленькие детали из фламирана, если вы делаете вот такие маленькие цветочки. Это я делала крокус. И к нему нужны вот такие малюшенькие лепесточки. Размер лепестков буквально тут 2 сантиметра и 2 миллиметра. И ширина 1 сантиметр. Обычно для того, чтобы сделать деталь из фоамирана, мы ее обрисовываем зубочисткой и вырезаем. Но для того, чтобы делать такие маленькие детальки, получается двойная работа. Когда мы будем вводить такие малипусенькие детали и потом, когда мы будем их вырезать, получается делаем то же самое. Поэтому для таких случаев я пользуюсь макетным ножом. Естественно, работаем мы... У меня сейчас макетный коврик. До этого я пользовалась обычным пластиковой разделочной доской. Ну, то есть такая поверхность, которая не поцарапается, особенно, и которую можно изменить. То есть это не деревянная доска никакая. Просто плотно прижимаем детальку нашу листу фамирану и просто вырезаем получается вот такая деталька для того чтобы каждый раз не переворачивать саму деталь поскольку мне удобно именно вот в такой форме ее вырезать я переворачиваю саму полоску нельзя сказать что это совсем Облегчает, так сказать, работу, потому что, например, для один крокус мне нужно 6 лепестков. А крокусов мне нужно вырезать, вернее, сделать около 10 штук. Поскольку они маленькие, изящные, хорошо смотрятся, в данном случае я хочу сделать заколку. Есть у меня такая задумка. То есть вот такими неспешными движениями мы ну, с вами легко и просто. Я обычно включаю либо аудио какое-то, лекции познавательные, либо просто музыку, чтобы совместить полезное с приятным. Естественно, нож должен быть острым, они обычно продаются со сменными лезвиями, стоит недорого. Ну, в общем-то, вот и все, что я хотела сказать в этом совете. Попробуйте воспользоваться таким ножом, может быть, вам так будет легче покажется. Можно попробовать взять обычный канцелярский нож, Но ну, это большой, есть в два раза меньше. У них отламываются вот эти кончики, когда за, затупится. А, а, ну, вот этот краешек затупится, обламываете и следующим острым кончиком продолжаете вырезать. Попробуйте, наверняка подберете то, что вам наиболее удобно. До новых встреч!